Приветствую, мои любимые, с вами Елена Дегурова и рекомендации по сферам жизни на неделю с 1 по 7 июля. Я хочу вам также анонсировать, что предыдущие видео – это прогноз на июль с рекомендациями на июль, на затмение, с описанием благоприятных и неблагоприятных дней в какой сфере жизни, широкими мазками а также вибрационный прогноз на эту неделю с 1 по 7 июля есть уже на моем канале в YouTube. Переходите на мой канал, подписывайтесь, включайте колокольчик и будете получать оповещения о выходе новых видео. Также я сразу хочу вам напомнить, что вся детальная информация, расписанная на каждый день с описанием лунного дня, в каком знаке зодиака у нас Луна находится, а какие солнечные практики для каждого знака зодиака, Рекоменда... рекомендации по ритуалам, практикам, которые я даю, описываю со всеми секретами подробно. Это все есть в нашем клубе «Яркожители», а также для участников клуба есть доступ ко многим моим тренингам, которые были платные. Сейчас они для участников клуба безоплатно. Поэтому переходите по ссылочке после просмотра видео, становитесь участниками клуба Яркожителей и будем вместе идти в сторону счастья. А также только для участников клуба проводятся два раза в месяц лунные практики на новолуние, на полнолуние, и мы волшебничаем для создания изобилия в своей жизни. Предусматривая все тонкости, например, в каком новолуние в каком знаке, полнолуние в каком знаке, какие вибрационные нюансы. В общем, все эти секретики, они только для участников клуба. Ждем вас, мои родные, кто еще не участник. А кто участники, ставьте плюсик в комментариях, будем друг друга поддерживать. Итак, мои родные, ну что же, рекомендации по сферам жизни. И, конечно же, я напоминаю про затмение. Вход в коридор затмения 2 июля. Само затмение состоится в 22 часа 17 минут по Москве. Это новолуние и полное солнечное затмение. Неделя будет достаточно нелегкая, интересная, и весь период коридора будет в целом непростой. И наша с вами задача пройти это время с минимальными потерями, а также взять из него то хорошее, что оно предлагает. Поверьте, будет что прихватить с собой. Опять-таки идите в клуб, там я буду давать более детальные рекомендации и практики для того, чтобы мы прихватили с собой самое лучшее. Вот. И как я уже говорила ранее, этот коридор несет в себе трансформацию, изменение себя своего пространства, а еще много обучения, много информации, много нового опыта, который захочется оставить себе, использовать его. Придет вот это состояние готовности не просто узнать и рассказать всему свету и ничего не сделать, а именно оставить для себя и сделать. Это время поиска целей, понимания, как их достичь, определения внутренней правды что я, что я хочу, что мне надо сделать для достижения своей цели, да и мои ли это цели вообще на самом деле. А, кстати, те, кто были уже на моих тренингах исполнения желания, а, коучинг «Антивирус для ума», еще раз нырните туда, пройдите хотя бы начальные занятия и, в принципе, вот э, пусть даже не эти тренинги, а другие тренинги, где вы проходили, оценку своих ценностей, нахождение своих ценностей, своих целей, истинных желаний. Ныряйте туда, мои родные, они вам пригодятся вот эти знания вспомнить, пройти еще раз. И вот в этих поисках у нас не будет покоя и тишины. Стены коридора будут шершавые, колючие, они сдирают лишние слои, буквально до крови, до глубины сердца, мои родные, и только осознание истинного пути будет озарять этот коридор и поможет пройти его без потерь. Значит, мыслить мы должны с вами ясно, постоянно. Немного про понедельник. День практически полностью повторяет выходные. Мы проходим очищение, а значит, желательно пройти день осознанно, в тишине, в очищении своего пространства, жилища, ума тело и так далее и чем тише и спокойнее пройдет ваш день тем лучше в течение недели в целом что касается дел работы то внезапно перестанут приносить радость дела и работа в целом особенно неожиданно это станет для тех кто считает что он ну вот прям на своем месте, что он давно нашел свое призвание, что он этим готов заниматься бесплатно 24 часа в сутки в любом состоянии здравия. А причиной неудовлетворенности может стать и волна сложных, но бессмысленных задач, вызывающих лишь досаду, или невозможность решить а, собственную проблему, ну знаете, сапожник без сапог, или просто некий творческий кризис, это нормально в период затмения. Это испытание, в котором важно не паниковать. Услышьте меня, мои родные. Важно продолжать работать. Если до сих пор вам нравилось ваше дело, продолжайте его делать. Все, чего будет вдоволь. Это ответов, информации стоит только спросить и услышать. А хочу ли я заниматься этим делом? Может ли а, мое ли это призвание? Смогу ли я себя обеспечить в течение многих лет? Как я смогу развиваться? И многие другие вопросы задавайте. Конечно же, Вселенная не ответит вам тут же в ухо голосом. Тем не менее, вы сможете получить ответы из рекламного щитка, из какой-то статьи, из услышанной фразы, сказанной просто в метро или в транспорте. То есть вы просто вот опа и поймете, что это ответ на ваш вопрос. И если же до, того вам не нрав... до этого вам не нравилась ваша работа, в этот период а, вас могут ждать серьезные перемены. Например, увольнений будет больше обычного. А, либо человек увольняется, либо, ну, если вам давно пора уйти, то вас просто уволят. Благодарите за это. Прям вот, я не знаю, в обнимку, в засос, как говорится, целуйте. Радуйтесь, что вас наконец-таки уволили, каким бы громким увольнение не было. Чем больше вы сопротивлялись и держались за старое, неважно отношения, работу, дело какое-то, тем больнее вас будут сейчас отрывать. Я вам уже на протяжении как минимум месяца, а то и больше говорила, отпускайте легко, отпускайте все, что уходит. Не держитесь, не оживляйте вы умершую лошадь. Вот сейчас пришло время, когда будут отлипа... отрывать от вас. Вот буквально так больно, как кожу с живого тела. Поэтому, ну, знайте и чувствуйте. А, и здесь мы не знаем, либо кто-то сам хлопнет дверью, а, либо с кем-то разорвут договор. То есть тоже придется задавать вопросы, куда и как двигаться дальше. И не бойтесь, что вы не будете получать сразу ответов. Это такой период, по-старому не могу, не хочу, по-новому не знаю как. Расслабьтесь, получите удовольствие, займитесь собой, займитесь телом, займитесь чем-то прекрасным расслабьтесь не будьте вот коровы растопыренной в самолете а да, как в том фильме просто расслабьтесь доверьтесь этот период пройдет и ответ придет сам с собой. вы даже не ожидаете как быстро он придет если вы расслабитесь. вот как ни странно финансовые задачи решаться будут успешно а то чуть-чуть я вас наверное поднапугала, напугала да? А в этот период можно хорошо заработать, если не сомневаться в своем мастерстве. А вот идти с просьбой о прибавке к зарплате не стоит в этот, на этой неделе, если вы не уверены в своей ценности как а, сотрудника. Зато будет вести на удачные покупки. Опять-таки, какие покупки а, нежелательно делать, это в предыдущем видео в прогнозе на месяц. Там я дала рекомендацию, какие покупки а, вообще в этом месяце делать не рекомендуется. Так, отношения. Отношения сейчас придется разбивать, разбирать каждого человека отдельно, как мозаика. Каждому придется определить место в своей жизни, в работе, в любви, в дружбе, в семейных контактах. И каждый будет определять нас в своей жизни. Решаются спорные вопросы, уходят старые связи. Укрепляются довольно неожиданные союзы, то есть то, что должно порваться, порвется, то, что должно быть целым, будет целым и даже улучшаться. И возникает здесь также тема прощения и раскаяния, когда слезы потекут даже в самых ожесточенных сердцах. Кто-то вспомнит о прошлых поступках и захочет исправить свои ошибки. Одновременно с некоторых, так скажем, милых людейшек падут маски, растают иллюзии и чудовища полезут на поверхность. Все это, это, это тоже каждый обнаружит и в себе, и в других мои родные. Для формирования новых отношений это не лучшее время сейчас, как и для восстановления после ссоры. Любое развитие отношений лучше дотянуть до августа, а пока посвятите время разбору полета. Потому что это еще и время жестких войн. И самые тяжелые будут там, где люди когда-то любили друг друга. Вот здесь чудовища разыграются не на шутку. Пишите потом в комментариях, пожалуйста, как отыгралось время жестоких войн у вас, чем это вылилось. И вы знаете, вот этот период затмения очень хорошо покажет реальность, снимет маски. И если ваши отношения, они уже а, шатковалки, если они уже только иллюзии отношений, ох, у вас будет война, ох, у вас будут скандалы, и это значит, что вам пора расставаться. Как вы расстанетесь, я не знаю. А, как судьба распорядится, а, как она вас разведет в разные а, стороны, я не знаю. Но не держитесь за эти отношения. А, до августа а, должно все определиться. До августа будет решение ситуации. Итак, здоровье. Вот смотрите, понедельник, вторник. Вообще на этой неделе достаточно сложно будет отношение со здоровьем, особенно понедельник и вторник. Это могут быть сильные головные боли. все тоже ощущение какой-то нереальности. Возможно, головокружение, тошнота, слабость. К концу недели уже станет полегче. Конечно же, смотрите, те люди, у кого либо есть риск инсультных инсультов, либо уже были инсульты, постарайтесь побыть в спокойствии, пить больше воды, конечно же, лучше живой воды. Обращайтесь, я расскажу вам, что это такое. Ну, хотя бы просто воды, хотя бы. Постарайтесь не выходить в жаркое время на улицу и минимализировать конфликтные ситуации. Все, у кого нервы на пределе, у кого хронические заболевания и особенно инсульты. Инсульты и инфаркты – это бич этого затмения. Операции, тем не менее, пройдут удачно, несмотря на общую слабость. Восстановление будет тоже достаточно быстрым благоприятный и терапевтическое лечение. Опять-таки, в видеопрогноз, астрологический прогноз на июль этого года я дала мне некоторые даты, когда не стоит или стоит да, делать какие-то терапевтические процедуры. Опять-таки, в клубе яркожителей там будет прям по дням описание каждого дня, когда при том еще и какой орган стоит начинать лечение, потому что это тоже очень важно. Вот, так, ну а в целом терапевтическое лечение будет достаточно удачным, самое главное, держите при себе лекарства от головной боли и давления, не терпите головную боль, измеряйте давление, сейчас во многих аптеках уже есть аппараты, если у вас дома нет, лучше, ну, подстраховаться, так скажем. Красота, красота, косметологические процедуры. Вы знаете, вот весьма противоречиво. И лучше не рисковать. Результаты могут быть неожиданными. Кожа сейчас очень чувствительна. Опять-таки весь прогноз, он в клубе, там и стрижки, и косметологические процедуры, что и когда стоит или не стоит делать на каждый день описания. Кратко я дала тоже в видео прогноз на июнь. Вот, так что ну, смотрите лучше по каждому дню, потому что это очень важно, когда вы понимаете и заранее можете распланировать, либо записаться на нужный для вас день, сделать стрижку, маникюр, педикюр или косметологические процедуры. По поводу свадеб, те, кто сейчас перейдет рубеж в отношениях, ждет проявление всех скрытых проблем уже в первый месяц семейной жизни. Все, что, все, на что вы закрывали глаза, все, о чем предупреждали окружающие, все, что казалось неважным, что стерпится, слюбится, это все начнет проявляться. Все это концентрировано вылезет наружу. И все это будет происходить внутри коридора. И не все смогут это выдержать. Но кто выдержит, может жить вместе долго и счастливо. Поэтому этот период, ни хороший, не плохой, он вот такой. Это будет проверка на живость, так скажем. А детки, рожденные в это время, они будут довольно скромными, но они будут, уметь, они будут уметь любить других людей такими, какие они есть. Это очень редкий дар. То есть они будут принимать себя такими, какие они есть, и позволять людям быть тоже такими, какие они есть. Что касаемо путешествий, это не самое удачное время для путешествий, много препятствий, постоянно что-то мешает, причем больше всего мешают собственные действия, желания, в которых сложно разобраться. Если вам очень нужно провести поездку удачно, старайтесь планировать все как можно тщательнее, не менять план в процессе, вот уже как запланировано, так и идет. Сейчас немножечко забегая вперед, да, вот эта неделя, она еще, ну, не самая удачная, но с 8 июля по конец июля это будет самое тяжелое время относительно путешествий. Это не значит, что нам не надо ездить, это просто нужно быть более собранными, проверить документы, все подписи, все печати, визы, я не знаю, да, разрешение там на перевозку детей, животных, все ли прививки сделаны. Если вы бронируете рейсы, то бронируйте их либо с большим запасом между перелетами, потому что в этот период будет еще больше. Вообще весь июль, а особенно с 8 числа, будет очень много задержек рейсов. И постарайтесь тогда брать либо рейсы одного авиаперевозчика, потому что это всегда легче, они возмещают или пересаживают людей на другой рейс либо брать больший зазор в промежуток между перелетами, между рейсами. Предупрежден, значит вооружен. Вот. И в целом, подводя итоги, я думаю, что вам понятно, что придется много учиться. Но это будет время, на это будет время. Это будет время великолепного, ценного обучения. Будут у вас силы, будут возможности, не упускайте их, мои родные. И повторяю, задавайте вопросы, и вам будут даны ответы. Радуйтесь каждому дню, становитесь каждым днем еще более счастливыми, добавляйтесь э, к нам на наш канал или в социальные сети. Обязательно включайте колокольчик, когда подписываетесь на мой канал. Именно тогда вы будете получать уведомления о выходе нового видео. И, конечно же, мы вас приглашаем в клуб жителей где я делюсь полезными, сакральными э, советами практиками, ритуалами, которые вы не найдете где-то на просторах интернета. Это я делюсь своими наработками, своими доработками, даже если это где-то вы найдете. И, конечно же, для участников клуба я провожу два раза в месяц занятия, практики на улучшение в нашей жизни и особенно в сфере изобилия и привлечения денег. На этом рекомендации по сферам жизни на неделю с 1 по 7 июля я завершаю. С вами была Елена Дегурова, и я знаю, что с нами вы точно станете еще более счастливыми. Пока-пока, до встречи в новом видео или в клубе.